Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 9 по 15 ноября. Неделя завершается новолунием в Скорпионе 15 ноября. Марс замедляет ход на ретрофазе почти всю неделю стационарной некоторые дела останавливаются нет развития в оговоренные сроки ничего не получается нестыковки постоянно мешают в работе многие процессы замедляются с 15 ноября начинается прямолинейное движение марса в знаке овен Многие чувствуют огромный прилив сил и энергии, становятся активными, выносливыми, смелыми. Появляется возможность обрести контроль над ситуацией, восстановить то, что было утрачено, или же начать все заново. Не стоит ждать, пока появится удобная возможность. Необходимый вам шанс вы сами можете создать, и в конце концов ваши усилия приведут к успеху. Венера в оппозиции с ретро-марсом вызывает противоречивые желания. Это двойственность в отношениях, одновременное принятие и отторжение партнера. Ключ к хорошим отношениям в этот период – спокойное общение. Наиболее благоприятное время для улаживания отношений до 11 ноября – Пока Меркурий, планета общения, коммуникации, интеллекта, движется по знаку Зодиака Весы, который отвечает за правильный выбор, гармонию, официальные взаимоотношения. С 11 ноября Меркурий переходит в знак Скорпиона. Отношения могут проходить испытания на прочность так как люди становятся слишком критичными, несдержанными на слова, многим свойственны крайности в решениях и поступках. Напряжение усиливается. Поэтому, если вы находитесь в двойственной ситуации, не знаете, как дальше строить взаимоотношения с партнером, вам необходимо решать все вопросы до 11 ноября. Если вы пришли к выводу, что развод или расставание неизбежны, есть возможность... Мирно расстаться, если сесть за стол переговоров и рассмотреть ситуацию с позитивной стороны и пользой друг для друга. Но для этого нужно как можно больше общаться с партнером, учитывать мнение, быть готовым к компромиссам. 9 ноября, понедельник, убывающая Луна во Льве до 15-29 после чего переходит в знак Девы. Период Луны без курса с 13.04 до 15.29. Точная позиция Марса и Венеры, и этот аспект держится всю неделю, может привести к конфликтам в течение дня. Но если неприятности произойдут в период Луны без курса, то они быстро исчезнут, но могут отложиться в подсознание. а потом какой-то момент проявиться все важные дела особенно те которые вы планируете начать нужно успеть сделать до 13:04. после этого луна не взаимодействует ни с одной планетой до выхода из знака льва каждый день мы принимаем решения. значимые менее значимые но нас всегда волнует исход того или иного дела, возможный результат наших инициатив и действий. Многое, что происходит с нами в этот период, может быть обречено на неудачу или реализацию совсем не так, как нам хотелось бы. Например, если делать это в период Луны без курса или еще называют холостой ход Луны. Влияние этого астрологического фактора не стоит недооценивать, так как он может помочь каждому из нас избежать многих неприятностей и проблем. Когда Луна делает аспект с планетой, она создает динамику, формирует эмоционально-психологический фон или события. Исход которых может быть определен, и мы можем извлечь опыт из происходящего или хотя бы проконтролировать то, что мы считаем важным. Прохождение холостой Луны не формирует события так, как нам бы хотелось. Аспектов нет с планетами. Энергию Луна не получает. Часто период Луны без курса порождает внутреннюю неуверенность, неопределенность. Даже в тех вопросах, в которых мы считаем все понятным и очевидным. В это время каждый из нас должен контролировать темную сторону своей личности, чтобы не дать волю своим слабостям. Иначе можно совершить ошибку, за которую придется расплачиваться. Многие люди проявляют свои недостатки именно в период действия Луны без курса. Большинство людей становятся пассивными и даже склонны все понятное и очевидное подвергать сомнению. Как показывает опыт, большинство дел, которые начаты в это время не приносят своего положительного результата, какой бы эффективной не была бы подготовка. Отсутствует внимание и желание чего-то добиваться в период луны без курса. Проявляются депрессивные синдромы, неумение правильно оценивать обстановку, принимать решения. Многие находятся в подавленном состоянии. И поэтому период луны без курса или неэффективной луны, конечно же, лучше провести другим образом. Например, это время лучше всего использовать для самоанализа, наблюдения за собой, чтобы выявить то, как можно проконтролировать свои же слабости, как управлять окружающей реальностью, как себя вести в этих условиях для лучшей выгоды, для пользы для себя. Впечатления от событий, произошедших в период «Луны без курса» могут быть обманчивыми и противоречивыми. Потому что происходит все несколько искаженно. Все, что происходит с вами вокруг, в окружающей среде, впоследствии может быть неоднократно переоценено и переосмыслено. Так вот, сегодня период Луны без курса, то есть 9 ноября. С 13.04 до 15.29. Также в течение недели периоды Луны без курса будут 11., 13 и 15 ноября по несколько часов. Дальше я говорю об этих интервалах. 10 ноября, вторник, убывающая Луна в Деве в гармоничном аспекте с Ураном дает инсайты, озарения, способствует ясности мыслей с минимумом эмоционального проявления. Чувства выражаются спокойно, но возможно зацикливание на мелочах. Солнце в гармоничном аспекте с ретро-нептуном, что сглаживает напряженный фон в сфере личных и деловых взаимоотношений. Благоприятными будут тайные проекты и решения строго конфиденциальных вопросов. Доверьтесь интуиции. Обращайте внимание на сновидения, и вы обретете духовное или творческое вдохновение которое поможет вам в решении важных вопросов хороший день для начала курса лечения принимаются правильные решения касающиеся вашего образа жизни здоровья питания гигиены благоприятно заняться наведением чистоты и порядка уборкой если вы сделаете сегодня стрижку, то она надолго сохранит свою форму. Волосы будут расти медленно. Это время благоприятно для всякой кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения. А также для работ на дачном участке, подходит для посадки комнатных растений, они быстро укореняются. Хорошее время для деловой, научной, интеллектуальной работы, обучения, оформления денежных документов, повышения своей квалификации. 11 ноября, среда, убывающая Луна в Деве, период Луны без курса с 12.58 до 18.09, после чего Луна переходит в знак Весы. В Меркурий входит в знак Скорпиона. Поэтому возможны конфликты из-за денежных вопросов. Возникают различные некомфортные ситуации, разногласия. Многие в это время соприкасаются с необычными явлениями, людьми, владеющими тайными знаниями или замешанными в преступлениях. Не стоит в этот день брать займы или кредиты, так как велика вероятность неверных вложений ресурсов и ненужных денежных затрат. Все расчеты, проверки, разговоры необходимо успеть сделать до периода Луны без курса. Ну, до 13.00 по киевскому времени. Если хотите получить желаемый результат от выполненной работы, не делайте ее в период Луны без курса. Также не стоит в это время приводить свой имидж в порядок и кардинально изменять свою внешность, так как это может быть не замечено или проигнорировано окружающими. То есть объективной оценки вы не получите. Очень часто, когда Луна имеет холостой ход, мы покупаем одежду, которая не дает возможности проявить или усилить наши лучшие характерные внешние качества. Если назначены лекции, обучение, встречи, тренинги на периоде луны без курса, то тем самым это мероприятие не принесет результата. Многие скажут, что все зря, либо а что это было и так далее. Это не самое лучшее время для новых личных и деловых знакомств, так как в период холстого прохождения Луны мы можем создать неверное впечатление о человеке. Будем склонны выдавать желаемое за действительное.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 12 ноября. Четверг. Сложный день. Велика вероятность кризисных ситуаций, массовых волнений. Убывающая Луна в весах, в напряженных аспектах с Марсом, Плутоном и Юпитером. Меркурий, Меркурий в Скорпионе в оппозиции к Черной Луне. Напоминают о себе события второй половины сентября текущего года. Люди могут устраивать публичные разоблачения, касающиеся финансов и криминала. Активизируются недоброжелатели. Конфликты возникают из-за денежных разногласий. Неверно принимаются решения, касающиеся финансовых и имущественных вопросов. Излишний оптимизм в материальных делах, готовность многое принять на веру могут подвести вас. Эффективной работе помешают глубокие эмоциональные проблемы. Реализация проектов может оказаться неоправданно дорогостоящей. Остерегайтесь давать опрометчивые обещания. Конфликты возникают из-за различия в образовательном уровне и мировоззренческих позициях, особенно с теми, с кем вам приходится работать. Хотя и в семье, и в личных отношениях также все достаточно напряженно сегодня. Много проблем, касающихся обучения детей, попытки наладить с ними взаимоотношения. Все это представляет трудности для старшего поколения. Предубеждения и некоторые предрассудки могут помешать принять правильное решение, увидеть перспективы или... Наладить долгосрочное сотрудничество. 13 ноября, пятница, убывающая Луна в Весах в напряжении с Сатурном. Период Луны без курса с 13:32 до 18:18, .18, после чего Луна переходит в знак Скорпион. В первой половине дня вероятны трудности в отношениях с начальством, влиятельными людьми и официальными инстанциями. Особенно, если приходится иметь дело с женщинами. Дела близких, а также домашние заботы мешают выполнению служебных обязанностей. Радует то, что это быстро проходящие трудности, но возникают они неожиданно, подготовиться к ним невозможно. Возможен финансовый спад, убытки, получения прибыли задерживается. Тем более это стационарность Марса, поэтому все как будто остановилось. Происходящие события вызывают тревогу, беспокойство. Те, кто имеет хронические заболевания пищеварительной системы, могут почувствовать ухудшение состояния, возникают обострения. Задержка жидкости в организме может вызвать ухудшение течения некоторых хронических заболеваний, например, гипертонической болезни, почечных заболеваний. Напоминает о себе радикулит, остеохондроз. В период луны без курса с 13.32 до 18.18 .18, желательно не начинать взаимоотношения, так как они не смогут принести ожидаемого результата. Нестабильное настроение может толкать на необдуманные поступки, о которых можно очень сильно пожалеть. Нельзя навязывать свое общество любимому человеку, если он этого не желает. Любые ссоры в период Луны без курса быстро проходят на внешнем уровне. Отношения восстанавливаются в скором времени, но всегда откладывается отпечаток в душе, в подсознании, который со временем может служить причиной немотивированного разрыва, охлаждения отношений. Нельзя совершать крупных покупок, особенно товаров длительного пользования, дорогостоящих вещей. Изъяны и неполадки в них выявятся спустя долгое время, уже после срока гарантийного обслуживания, а деньги за вещь невозможно будет вернуть. Отремонтированная в период Луны без курса вещь, предмет, механизм будет плохо работать или быстро выйдет из строя, а затраты будут неоправданно высокими. В период холостой Луны не стоит проводить финансовые операции, одалживать крупные суммы денег, вкладывать их на, в какие-либо предприятия, ну, или на депозит. Не стоит одалживать. Но если перед вами стоит задача не возвращать одолженные деньги, то самое лучшее время это взять этот займ или кредит, когда Луна без курса. В период Луны без курса не ругайте детей, так как это может привести к психологическому отчуждению, которое может дать о себе знать через многие годы спустя. Лучше всего в это время оставить детей наедине с собой, чтобы они самостоятельно могли выявить свои проблемы и понять свои ошибки. 14 ноября, суббота. Убывающая Луна в Скорпионе. Марс заканчивает свое ретро-движение, и с завтрашнего дня начинается его прямолинейный ход в знаке Овна. День ностальгии, по ушедшей любви. Луна в Скорпионе настраивает людей на разрушение, перестройку внутренней структуры, вызывает необходимость трансформаций. Хочется уничтожить все до основания и выстроить заново. Если человек не настроен на развитие и созидание, в это время он в опасности. Период характеризуется повышенной нервной возбудимостью, припадами настроения. Скорпион – самый страстный зодиакальный знак. Луна в Скорпионе благоволит ярким и динамичным романтическим приключениям, а также драматическим поворотом и разрывом. Партнеры открываются друг с другу с новой стороны, не всегда приятной. У тех, кто не ставит любовные взаимоотношения на первый план, наступает ну, такой продуктивный период. Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном принесет огромный прилив сил и энергии. Появится желание и возможности побеждать, внушать, доминировать, взять все в свои руки стать авторитетом, повести за собой, сделать что-то важное для большого количества людей. В это время благоприятно заниматься расследованиями, исследованиями. Хорошее время для полиции, налоговых служб, различной исследовательской деятельности. Кроме того, увеличивается вероятность попасть под влияние манипулятора. Обостряется также тяга к мистике, таинствам и загадкам. 15 ноября, воскресенье, новолуние в Скорпионе в 7.07 утра по киевскому времени. Это новолуние очень страстное и таинственное, символизирует начало фундаментальных перемен во всем мире. Все накопившееся в подсознании выдвигается на первый план. Страсть, ревность, агрессия, жажда власти, желание победить. Инстинкты получают преимущество. Многие ощущают психологическое давление. Однако в этот день легче всего познать глубины своей души, превысить даже свои привычные возможности. Легче начать дела, требующие большей смелости, решительности. Период Луны без курса в этот день с 13.12 до 17.46. Поэтому на это время не планируйте перемены. Как на работе, так и в собственном доме, семье. Начатый ремонт или переезд с одного места на другое, Затягивается на более продолжительное, чем предполагалось изначально, на более продолжительный период. Это один из самых неблагоприятных периодов для начала поездок и путешествий за рубеж. Также не подходит для начала ответственных командировок. Период луны без курса является не лучшим для заключения брака так как есть вероятность что в будущем в отношениях между супругами будет много неопределенности излишних тайн друг от друга эмоционально напряженные ситуации инициированные знакомыми будут очень сильно влиять на пару на их семейные взаимоотношения а вообще друзья родственники все будут вмешиваться в их жизнь то есть может сложиться ситуация когда важные решения в семье будут принимать кто угодно но не сами члены семьи в худшем случае браки заключенные в это время не смогут существовать длительное время и быстро распадутся если пара планирует ребенка то периоды луны без курса для этого не подходят то есть зачатие произошедшее в это время может пробудить дремлющие подавленные генетически обусловленные заболевания считается что роды начавшиеся в период луны без курса протекают сложно при луне без курса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 Информация не усваивается, но когда Луна имеет холостой ход, наступает самое благоприятное время для восстановления душевного покоя и равновесия через уединение и медитацию. И очень хорошо это сделать 15 ноября в период с 13.12 до 17.46. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду признательна за репост. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.